Жри гранаты, бишка недоделанный. Ох, зараза-то! Живучий, оказывается. Всем привет, дорогие подписчики канала Амбрэлла Тэйчен На связи с вами ваш Альберт Вескер, Лара Крофт, Том Рейдер, Райзова Том Рейдер. Она же восстание или восхождение, расхитительница гробниц, в зависимости от того, в каком контексте вы используете слово Райз. Ну а мы с вами продолжаем, и прежде чем мы продолжим изучать местную округу, мы с вами... Зачитаем один комментарий У нас рандомный комментарий Я стараюсь ребят от времени в каждом э, видео Свежие ваши комментарии озвучивать И вот поступил не так давно нам комментарий От Монтегра Наш давний подписчик Он, он смотрит на свояж и по Ваяжу пишет Жду новых прохождений по просторам Этой замечательной игры Ну, сегодня я записываю субботу Поэтому формально она сегодня и будет Монтегра Ну, формально если когда выходит этот видео, то надо знать следующей субботой. По субботам выходит вояжик, и будет на он что выходить. Он на удивление очень просматривает у нас, особенно первые два эпизода. Я не знаю, почему они такие настолько популярны по сравнению с предыдущими. Но разберемся. Так, но сначала мы сейчас осмотрим, соберем, точнее, все заработную кредит. Питер Фронтс. Подождите, это полпортфеля одного из тех, кто со мной О, кто? Не знал, не знал. Так. М -м -м. Ладно, давайте сейчас посмотрим, что у нас где есть. Так. Реликвия. Вот сюда и сюда зайдем. Вот здесь, скорее всего, находится колокол. Последний. Им тоже займемся. Если увидим плакаты, их сжигаем. Если увидим антиплакаты, их тоже сжигаем. В общем, делаем все по-хорошему. Молодец, Лара. А, в принципе, по улицам городов можем пройтись. Нам, как говорится, здесь ничего не грозит. Давай, залезай. Так. А реликвия-то там у нас, да? Ладно, дробаш уж быть, так и быть. Драбаш я сказал. Древнее резное изображение языческого бога. Может быть, божество плодородия? Ему много тысяч лет. Может какой-то инопланетянин? На вид похож. Так, все, конечно, весь, вся геймплей, вся структура и игры нас тащит туда. Но мне туда не надо. Мне нужно в другое место, в противоположное. Здесь, скорее всего, можно будет проехаться везде По всем точкам Так, это я забираю Я записываю все подряд, ребят Так что, если кто не смотрел предыдущие эпизоды Когда я говорил, что будет лагать здесь Повторяюсь, будет лагать Это вода или что, я не могу понять. Просто он не падает. Или он так левитирует? Если левитирует, то пусть левитирует. Я тут не возражаю. А, это реально вода. То есть я могу... Но нет, мне кажется, я в этой воде сгорю. О! Добрый день, а что помалкиваем? Так. Помалкивают мне тут еще. Ни сигналов, ни подсказок не дает. Черт. Ой, зачесал что-то. Так вообще будто сейчас э, от кого-то влетит. От кого только не знаю, ну ладно. Нет, нет, Вот это, пожалуйста. Ну, молодец, Лара. Давай там да, всю округу уж. Чтоб все знали, что ты здесь. Чего мелочиться-то? Кстати, реально, а где все остальные плакаты? Что-то плакатов остальных так мало видно. Ну, кстати, зато мы понимаем, что они технически должны быть все на улицах. Технически они должны быть все на улицах. Мне интересно, какой кулдаун у возвращения вот этих бессмертных. Потому что в теории кулдаун должен быть, наверное, большой. И я вот могу сказать на 100%, что как только как только э, мы подойдем к воротам, здесь начнется массовая драка. Как только мы подойдем к воротам, здесь будет массовая драка. Вот уверен на 100%, даже не сомневаюсь. о, -о, -о. Всего 7 Всего 7 единиц золота Да вы сделаете, должно быть Так, там мишка Я обещал, что сегодня у нас будет медведь Давайте сыграем Надеюсь, медведь не бессмертный только Я вот на это надеюсь Так, используем ядовитые А Стоп Медведь товарищеский, вы здесь? Как темно О, видел там вдалеке, видели? Давай, Лара! Жри гранаты, бишка не Ох, зараза-то, живучий оказывается. Но мои гранаты. Подсказнулся. Слушай, ты хорош. Подсказнулся мертвым. Давай, давай, давай, давай. Посочнее, чтобы уж было. Так, вот понимаешь. Отлично, молодец. Че так долго ты скрышь его? Он что, там сожрал что-то? Я не знаю. Кстати, давайте зайдем внутрь. Пещарш тебя пустую, да, ведь? Так, что-то... -о -о. А ты-то как здесь попала, старушка? Еще проход. Что там у нас? Это ж, наверное, какой-то специфический будет, так понимаю. Я нашел какую-то гробницу, о которой не было на картах. Просто по виду так оно и есть. Неизвестное место. Дополнительное испытание, гробницу испытания. Хотел в одну идти, а попал в другую. Кстати, зато если здесь будет... Синяя стеклянная ваза. Все еще в прекрасном состоянии. Таких, конечно, мало осталось. Причем древние. Вы посмотрите, это... Это вам не фабричное производство, это настоящее стеклодов Слушайте, такая древние вазы, которые еще существовали до нашей эры, это настоящее золото, в буквальном смысле. О! Но меня пугает, что это пещера именно. Если здесь медвежье царство, то. Черт, что -то так проседаешь что, Лароч. Реально, что-то она сильно проседает. Немножко, конечно, но проседает. И мне это немножко... А в чем испытание здесь находится? Пройтись, прогуляться? Почему это похоже так на арену? В лужу. Молодец, Лара. Прыгнула в лужу. Почему Железный кулон. Солдаты Империи иногда вешали такие на пояс. Mm -hmm. Ну, может быть, метка такая. О! <Mythos> так. Здрасте, а что тут лежишь? О, карта даже, видите, сверху лежит. Карта обновлена. Включить метку. Где ты? А, ты впереди будешь. Ну, отлично. То есть, я все нашел. Я молодец и красавец. Почему здесь играет такая тревожная музыка? Я все равно не иду. Кстати, забавно ведь. По сюжету я должен прямо торопиться. Но я не тороплюсь. Давай, ладно Так, а как тебя спустить-то вниз? А... Обычно она сама опускается, но здесь мне нужно проплыть. Так. А, вот так. На левую кнопку мыши запомним. У нас есть ребрызер, поэтому можем не паниковать. Какая красота! Развалены под водой. Ну, вот, и базовый лагерь, кстати, нашли хорошенький. Все прокачаем сейчас, все прокачаем. О, дробаши, конечно, вещь хорошая сейчас прокачивает. Но сначала давайте прыг за распределим. Вещь-мешок побольше. Большая фляга. Фляга, черт с ней. Вот вещь-мешок, пожалуйста. Так. дорабаш меня интересует в первую очередь. Но это в основном мелкий прокачивается. Э -э вот по снайперкам что-то есть. Смазанный затвор по пистолетам. Улучшение распределения снижает отдачу. Применяется... ну это, кстати, тоже неплохо. О, вот это беру. Откидывающий упор. При выпуске стрелы откидывается упор на тетиве, что повышает скорость стрелы на сему урон. Применяется... Вот беру вот это. Это берем. Берем все самое необходимое. Так, по навыкам. По навыкам. Эксперт подрывник. Ну, вот это сейчас, конечно, понадобится. Тем более, что здесь появились возможности крафтить все это дело. Дольше натягивания смысла не вижу. Да, берем вот это. Создавать взрывчатку из подручных предметов у нас со мной тоже прокачано неплохо. Так что, в принципе, будет нормально. Что они там подрывают все это время? О. Как-то здесь... На удивление как-то многовато здесь всего. Вон там какой-то пароход замысловатый. О. Здрасте. Но это гробница испытаний. Значит, здесь сражение, скорее всего, нам ни с кем не придется. О! Здравствуйте, карточка. Карта обновлена. Секреты и склепы. О, неплохо. Включить метку. Это прямо... Сла... Это, кстати, с базовым лагерем рядом. Опять же. Так, ну здесь мы дальше ничего другого не найдем. А, подождите, а с нами рядом есть что-то? О, с нами есть что-то. Ну и где оно? О, оно здесь. Просто, чтобы не плыть. Я хорошо заметил. А если бы не заметил? Вот если бы я этого не заметил. Вот что потом делать? Плыли бы обратно? Нет, конечно Так Так, давай, ларч Давай, поднимайся Давай уже залезай сюда не нужен этот дожить может быть а я и так навожу о попасть пос не может вот он. Все добываем, все понадобится. А теперь плывем туда. А, да. Сразу. Ну, чтобы ничего не потерять, ну, вы понимаете. Вы же, вы же понимаете, да? Так, и где? Она вон там, Боже да. Мой. Что там тебе. Обычная нефтяная пещера Вполне нормальное Я не вижу ничего такого А, то есть, точно Отойдем Нет, ну это нормально Что здесь происходит Пока нормально, не вижу с этим никаких проблем. Лара, один ребрызер. Палата изгнания. Милое название. А в чем подвох? Сейчас все здесь пособираем, потом подкрываем. Ну это... Слушайте, это... Вы решили использовать классический... Сколько тут людей погибло? Подумать страшно. Но это Яматай. Это копирование Яматай буквальное. Что здесь? Сегодня мой рассудок ясен. Вчера он таким не был и больше уже не будет. Говорят, что во мне без, Что я одержима. В своем сердце я видела зверя. И он это и есть я. Мой сломленный рассудок. Но жрецы не станут меня слушать. И я их не виню. Иногда они сами кажутся мне олицетворениями боли и ненависти. Настолько затуманены мои глаза. Я плююсь и вою, ведь я безумна. Но я знаю, что в сердце моем нет зла. Только болезнь, которую не излечит никому. А что еще раз за болезни? шизофрения или аутизм? Мне просто реально сейчас понять бы. Потому что, судя по всему, пока что ее в чем-то обвиняли, я как понимаю. Но это не точно. Но это не точно. Так, ладно. Открываем... Значит, смотрите, медведя прибили, гробницу открыли. Пророта Прямо... не открыть. Но, может, как-то проломить можно? Проломить, конечно, можно. Лар, ты гений. Молодец. Но сначала мы все почитаем здесь. Не оставлять же эту всю красоту, а то мало потом проходы закроет. Одержимые тут занимались изгнанием демонов. Ага. Нам пригодилось бы, Юматэ. В под святыми землями нашего города мы обнаружили источник скверны. Извилистые адские тоннели, изрыгающие миазмы зла. Признаки одержимости бывают разными, но метка демона всегда четко видна. Людей тянет к злым словам и поступкам, прочь от Божьей благодати. Тогда мы приводим их сюда, к самому входу в ад, чтобы изгнать демонов. Нам не всегда это удается. Зачастую от несчастных бедняк уже мало что остается. Тяжело терять хороших людей. Но мы должны противостоять всем проявлениям дьявола. <свят> У вас святой источник в башне города, а под вами вход в ад. Идеальное место выбрали, не находите? Так. Оу. Oh. Так. Может здесь надо как-то повернуть все это дело. Подождите-ка. Лара, спустись-ка ненадолго. Мне кажется, вот это надо сначала поднять. А! Кажется, я знаю, что нужно сделать. Подождите-ка. Не получается. Его что-то удерживает. А что удерживает? Сначала нужно снизить уровень воды. Попробуем снизим. Да. Давай бегом. Да хватит лась. Крафт. О. Так у них тут что, игры с ведьмами, что ли? Да, что же мне населенница местного созыва? Так. Я ты просто кнопки. Привычка уже настала. О, я себя сжег. Надо покурать, надо покурать и будущем. Ой, надо быть покуратнее. Ворота не открыть. Но может как-то проломить можно. Да, можно. Вот. Тут Одержимые. стрелы. Тут занимались изгнанием демонов. Так. Давай, давай, давай. Открывая. Давай, прыгаем! Давай, давай, давай, давай, ты можешь, ты можешь, крафт! Там внизу мне прямо надо это все быстро, так быстро сжигать, как могу. Попробуй тогда отсюда, может, получится.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 Теперь попробуем. Да, теперь попробуем создать настолько мощный пукан, что даже местные <смех> нефтяники позавидуют. Нет, ну а реально, как им еще их называть? Шизиками что ли? Они знают, что такое неф нефтегаз. Знают, для чего применять. такая была в Яматае. Жалко, конечно, что пришлось поиздеваться над этой висячей могилой утопленника, но... Ах. О! Пророк, че. Вот серьезно, у меня прямо очень много вопросов к Якову. Нет, я понимаю, что он такая самая древняя сущность, но все же, Яков, тебе вопросы. Что тут у нас? Же формула греческого огня. <смех> Наконец-то мы ее дошли. Греческий огонь. Пламя огненных стрел и коктейли молотого наносят больше урона и горячо настолько, что прожигает бродю врага. Гробница пройдена. Спасибо. Спасибо, спасибо, это великая премия для нас Спасибо большое, спасибо большое Так Ну здесь я просто пройду Здесь даже нет смысла сходить с ума Но мы как бы выбрались, это хорошо Мы сейчас с вами Поверху сейчас пролетим так будет, мне кажется, быстрее и сподручнее. Хотя... А, ну да, в принципе. А, в принципе, можно можем смотреть, как, знаете, сделать. Я сразу... Чтобы просто время нам на машине тратить. Сколько у нас записываю? А, 27 минут только. Ну, в принципе, мы прошли... Смотрите, сегодня у нас медведь был. Сегодня мы раскрыли первую гробницу и причем, которая даже не была на картах. Так что, в принципе, мы можем с вами в следующий раз начать с вершины. А будут буду разумна. Так что, ребят, надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод. Вышел коротеньким, но зато каким насыщенным. Так что лайк, комментарий. И обязательно ответь на вопрос. Что ты думаешь по поводу вот этих пыток? Ну, мне кажется, шизики они, да? Я думаю, они шизики. Ну что ж, всем удачи, до скорой встречи и увидимся!